на этом уроке. Мы будем проходить несколько тем важных тем. Итак, ад дар пятый урок. Первое, что мы с вами пройдем, это Аль-Мудов валь-мудафу илляйхи. аль и второе альмунада. Аль Итак, «Альмудов вольмудов уиляхи». «Альмудов вольмудов уиляхи» – это означает, что когда я хочу одно слово присоединить к другому, и у меня получится первое слово, которое я присоединяю к другому, его будет называть «мудов». А, а, а то слово, к которому будет присоединение, присоединение происходить, его называют мудофун и лейхи, аль и то есть к нему присоединение. Например, я хочу соединить два слова книга и Мухаммад. Я хочу сказать книга Мухаммада. Значит, у меня получается два слова китабун и Мухаммадун. Теперь я хочу сказать книга Мухаммада. Получается китабу Мухаммадин. Здесь происходит изменение окончания слов. Здесь происходят изменения окончания слов. Вот это вот, китабу Мухаммадин, это вот называется мудофун во мудофун и лейхи. Китабу, китабу это будет аль-мудоф. Я присоединил к кому? К Мухаммаду. Аль-мудофу и лейхи. Первое слово мудоф, второе слово мудофун и лейхи. Понятно. Дальше. Бинту. У меня слово «дочка» и «Хамидун». Имя мужчина «Хамид». Я говорю «Дочь Хамида». «Дочь Хамида». «Бинту Хамидин». «Мудофун» «Вамудофун Иляйхи». Далее «Китабун» и «Аллах». «Лявзуль-джаляля». Имя Всевышнего Аллаха. Я говорю «Книга Аллаха». «Книга Аллаха». Даже, даже на русском языке мы видим, что происходят какие-то изменения окончаний слов. Китабун Мухаммадин. Вот здесь обратите внимание красным. Китабун Мухаммадин. Здесь есть ошибка. Правильно должно быть, как вот написано зеленым. Китабу Мухаммадин. Видите? «Китабу» бу, на «дамму» заканчивается. И ни в коем случае не должно заканчиваться на «танвин». Не на «танвин» «дамму», а именно просто на «дамму». «Китабу» «Мухаммадин». Неправильно будет «Китабун» «Мухаммадин». Потому что здесь правило есть. танвина у идофы мы убираем Танвин. Значит, Мудов у нас Китаб. Китабун. Когда мы его присоединяем, у нас Танвин уходит. Получается Китабу. Понятно, да? Танвина там не должно быть. У а не должно быть Танвин. Аль Китабу Мухаммадин. Еще одно важное правило, что Аль Китабу. Аль мы тоже должны убрать. Здесь неправильное предложение. Аль-Китабу Мухаммадин должно быть Китабу Мухаммадин, книга Мухаммада. Мы с вами проходили, что Аль это для тарифа, для определения, для конкретизации предмета. Мы говорим Аль-Китабу это книга. То есть она уже определенная. О ней мы уже говорим, значит. Тут не надо присоединять тогда к Мухаммаду. То есть, эта конкретная книга, мы уже знаем, это, что за книга. Поэтому, если мы хотим книгу присоединить кому-то, мы ее уже конкретизируем. Мы ее уже выделяем. Мы говорим «Книга Мухаммада». Здесь уже не нужно еще «аль» добавлять. Здесь «аль» не нужен уже. То есть, два раза, два раза конкретизировать одно слово не надо. Это уже лишнее будет. Аль-Китабу-Мухаммадин. Нет, здесь это будет уже неправильно. Поэтому здесь мы говорим просто Китабу-Мухаммадин. Значит, правило, что нагзифу аль анда -Лидофати". В первом случае мы Танвен убирали. Теперь во втором случае мы убираем Аль, когда мы присоединяем слово Аль-Китаб к другому слову, у мудов, значит, мы убираем аль. Убираем танвин, убираем аль. Ну, давайте еще третье правило. Китабу мухаммадун. Смотрите, мухаммадун. Мухаммадун неправильно будет. Китабу мухаммадун неправильно будет. Должно быть китабу мухаммадин. Дин. Даль с танвином кясрой. И правила И правила Аль-мудофу и ляги Тот, к чему присоединяются. Он будет маджрурун. Маджрурун. Заканчиваться он будет на кясру. Биль кясрати. Маджрур. В состоянии джар. Джар. На прошлом уроке мы с вами проходили хуруфуль джар. Мин-иля-фи. Аля, вот это тоже будет, он будет это слово будет маджирур, мунавиляги будет маджирур, заканчив, будет заканчиваться на кясру, Мухаммадин. Ни в коем случае не скажите Китабу Мухаммадун, Китабу Мухаммадан, Китабу Мухаммадд. Нет, будет только кясра. Запомните, будет кясра. Обязательно Кесаро. Если, здесь есть правило, если только это имя, у него Кесаро видно. Потому что будут имена, в котором Кесаро ты не увидишь на конце. Харакят ты не можешь увидеть. Потому что там есть какие-то вещи, которые мешают. Или, например, есть слова, которые заканчиваются конкретно на какой-то уже Харакят. Ты не можешь его никак уже сдвинуть. То есть есть... Слова изменяемые, а есть неизменяемые. Например, манна, ман. Ты уже его никак не можешь сдвинуть. Ман. Кто? Ман. Это неизменяемое слово. Понятно, да? То есть я вам говорю, что есть слова неизменяемые. Ты не можешь там сказать ману, мана, мани никак. У него форма залита вот. Если ты ее будешь менять, это уже не будет то слово, которое Требуется. Итак, дальше. Амфилетун ухра. Другие примеры. Люль, мудофи, мудофи и Давайте другие примеры мы с вами посмотрим для мудофа и мудофа и лейхи, Для того, чтобы закрепить. Итак. Халюхамидин факирун. Холюхамидин факирун. Дядя Хамида факир. Бедный. Вот здесь. Холюхамидин. Вот это мудоф, мудаф и лейх. Мудофун, ва мудофун и илейхи. Халю, танвин убрали. Алифлям нету. Хамидин заканчивается на кесру. Значит, мудофун, ва мудофун, илейхи. Китабу ман, гада. Вот как раз я вам говорил про ман. Книга кого это? Китабу ман, ман мы сказали для Акеля. Для Акеля вопрос они а акль суаль, аниль-Акль, да? ман хада. Суаль, аниль-Хада, вопрос о том, кто имеет разум, а разумно. И вот я говорю, китабу ман хада". Вот здесь будет китабу, это мудов. алифлям убрали, Танвин убрали. Ман, он будет в состоянии Джар, он будет маджурур, да? Но у него Касару мы не увидим. Почему? Потому что это, это слово неизменяемое. Оно не меняется. Харакяты не убираются. Буквы не меняются. Ничего не меняется. Вот оно пришло вот так и все. Ман. Получается, что китабуман это мудофон во мудофун ляге, просто ман, он в состоянии джар, но у него окончание вы не увидите, чтобы оно было, заканчивалось на кясару. Но все равно мы говорим, что ман, так как он мудофун и лейхи, он будет маджрур. Он будет маджрур. Маджрур. Ясно? Вот это нужно запомнить. Вот это нужно запомнить, что мудофун и всегда маджрур. Всегда маджрур. Бель кясра на кясру. Но здесь кясра может быть видная, а может, ее, а может быть и невидная. Как вот в данном случае. Дальше. Масмурроджули. Масмурроджули. Масмурроджули. Как зовут мужчину? Более грамотно перевести здесь будет. Как зовут мужчину? Если уже то переводить. Как имя мужчины? Арроджули. Мы видим, что арроджули это у нас в определенном состоянии слова потому что Алиф-Илям впереди стоит. И когда мы присоединяем слово Исм, оно у нас становится тоже уже определенным. Запомните, что когда мы Мудов присоединяем к Мудов-Иляйге, Мудов-Иляйге у нас определенный, значит Мудов тоже будет определенным. То есть имя какого-то конкретного мужчины, о котором мы уже... Говорим или, например, на него указываем, или еще что-то. Как зовут этого мужчину? Значит, «Исму». «Исму» здесь. Мы убрали «танвин». алифляма тут тоже не должно быть. И «арроджуль» заканчивается на «кясру». Дальше. «Ибнуман анта». «Ибнуман анта». «Сын кого ты?» «Сын кого ты?» То есть, чьих родителей ты сын? Ибнуман анта. Ибнуман анта. Ибнуман здесь мудофон, он а мудофон иллехи. Ибнуман это мудоф и мудоф иллехи. Анабну Хамедин, Я сын Хамеда. Ибнуман, мудофон, о а мудофон иллехи. Масмуль бинти. Как зовут дочку? Масмульбинти. Исмульбинти это мудофон у и лехи. Мудофон исму заканчивается на дому. Танвина нету. Алифляма нету. Альбинти заканчивается на кясру. Маджирурурун бил кесра Мы говорим. Маджирурун бил кясра. Маджирур в состоянии джар. И заканчивается на кясру. Признаком его джарра будет кясра видная. Дальше. Исмуль бинти заинабу. На прошлом уроке мы с вами проходили, что женские имена, они не принимают танвин. И здесь вы тоже видите Зайнабу. Неправильно будет сказать Зайнабун. Исмуль бинти заинабу. Имя дочки или девочки Зайнаб. Следующая тема Альмунада. Обращение. Альмунада. «Альмунада», «Альмунада», «Альмунада» – это обращение, обращение. «Гуабимана» – это со смыслом то, что ты говоришь «Антакуля», когда ты говоришь «Ли твоему приятелю «Тааля», иди сюда, «Тааля», иди сюда. «Гуабимана антакуля ли Тааля». Смысл такой, что ты говоришь своему другу, «Тааля», ты обращаешься к нему, Тали, Тали, о, такой-то, иди сюда. Здесь есть правило. Нахдифу от Танвина Индан Здесь Танвин должен убегать. Когда ты кому-то обращаешься, Танвин убегает. И поэтому я должен сказать: О Мухаммаду, я Фатимату, я Алию. Понятно, да? Когда я кому-то обращаюсь, танвин уходит. Я такой-то, такой-то. Все. Давайте посмотрим пример. Я Мухаммаду, я Устаду. о, Устаз. Я Валяду, я Бинту. Я Мухаммаду, я Устазу, я Валяду, я Бинту. Я Бинту. Я Бинту. О, дочка. Я Валяду, о, мальчик, я Мухаммаду, о, Мухаммад, я Устазу, о, преподаватель, о, учитель. Понятно, да? Танвин здесь ушел, Танвин здесь ушел. Вот это я, я, я, я, это звательная частица, мы ее называем звательная частица. А дату не дат, то есть это то, посредством чего мы взываем, обращаемся к кому-то, я Аллаху. Я-я-я это О понятно да неправильно будет сказать я шейхун О шейх то есть к ученому может быть или к старцу ты обращаешься я шейхун неправильно нужно сказать я шейху я шейху Китабу Мангада это уже повторение Китабу Мангада книга кого это здесь это «суаль ани или «Суальун ани или Вопрос о разумном. «Ани Китабуман «Китабу ман гада». Книга кого это? Мы говорим уже про разумного. «Ман» – это про разумного. Так ведь? «Китабу ман гада». «Суальун ани лаакили». «Гада китабу ман гада суальун ани или гада китабу мухаммадин Это книга Мухаммада. Это книга Мухаммада. Китабу Мухаммадин мудофун ва мудофун илейхи. Каляму ман хада». Карандаш кого это? Хада. Каляму Халидин, Это карандаш Халида, Карандаш Халида мудофун ва и илейхи. Значит, коляму у нас без танвина, без алифляма, ляма, у нас мажрурун заканчивается на и сан, касром. Субханак Аллаху и би Хамдик. Ашхаду аля Астагфирука и атубиляк.